Кабан, блядь, кабан, ой, блядь, кабан, нахуй получил, блядь Хорошо, хорошо, хорошо, в жопу на кабану Бля Все, иди, блядь, кабан, а? Получил, кабан, блядь, получил, а? Получил, тварь ты получил, ты получил, ты мудак. кто-то, пол, кто ты, ты? Ха, а, я, здесь босс. Минус кабан. Это все, блядь. И ради тебя, блядь, я. Кубик. Ну, блядь, вот этот вот, видите, вот этого лоха, блядь, он просто с кабаном не справился, блядь, ну и все, он, вот лох лежит, да? Кабан вообще изичный там, блядь, а? кабан ты изичный, нахуй, а, блядь, а тот лох, блядь, не справился с кабаном, пиздец, да? Так, блядь, дом. Двухэтажный, нихуя себе. Пополняем хп. Прошлый диктор лишь. Да. А вон еще один, блядь, бежит, блядь, блядь. лох, нахуй. Тоже по-любому кабан его, блядь, не убил, нахуй. Такая, блядь, да. Я ж, блядь, я хитрый, я, блядь, умный, я, блядь, могу. Че здесь еще что есть? если найду, блядь, сесть. Нет, спасибо. О Стой, Ян! Я не знаю, откуда я знаю твое имя, но Ян, стой! Успокойся, я ничего плохого не делаю. Да я даже не знаю, где я нахожусь. Мое судно прошло на дно. Да я даже не знаю, где я нахожусь. я даже не знаю, где я нахожусь. В настоящее время ты находишься в непосредственной близости от моего меча. Ничего не приходит в голову? Ебать ты, дед, блядь. Эй, успокойся, я ничего плохого Эй, не делаю. Успокойся, я ничего плохого не делаю. Мужик, бля, рыжий. Тут у меня. Так что я... У меня вообще-то тоже, интересно. блядь. Ты Попробую мудак, я тебе еще сейчас... еще раз. Что ты тут делаешь? Да уебу тебя, мать. Мое может? судно пошло на дно, а меня выбросило на берег. Значит, один человек из экипажа уцелел. Мы-то думали, что выжил только инквизитор. А ты не похож на человека Инквизиции. Я прятался на корабле. На корабле Инквизиции? Повезло тебе, что они тебя не нашли. За борт бы быстро <связывая> отправился. А то и чего доброго, стал одним из них. Кто-то или что-то тебя ищет. И я в это дело встревать не буду. Только не испытывай судьбу. Если белые мантии тебя тут найдут, а -а -а. будут проблемы. Вот подумал, тебе хороший быть. совет. Найди себе приличное нет, оружие. Без этого тут никуда. Возможно, тут что-нибудь найдется. Да я сам как оружие, ты Ты видел, какого я кабана, бля, уебал? Найдёшь. Ты вот, блядь, прятался здесь от кабана, нахуй, прятался. А я, блядь, разъебал его. Ты, блядь, здесь до углом вот сидел, блядь, как крыса, нахуй. А я кабана уебал целый, блядь, ты, пиздец. Что такое? Ключ, нахуй. Жесть, здесь все. Сейчас соберу все. Монетку вот заберу. Кошачий лоток, неплохо. О, зелье, хилка. Хилка, хилка. Неплохо. О, это тоже мне сюда. В карман, в карман. Он вот, блядь, как крыса сидел, блядь, за углом такой, а, блядь. А, сюка. А. а я, блядь, как настоящий мужик, блядь, сидел, блядь, с кабана выебал, нахуй. Пиздец. Вот я посмотрел на него, как он кабана с кабаном блядь, сражался. По-любому он кабану проебал. Кабаны, вы видели вообще кабаны в наше время какое? Блять. А что тут еще, по-моему, что-то лежало, не? Видимо, нет. Вот в наше время вообще дикие пошли. Как в киберпанке, тупо, нахуй, кабаны. Так, здесь еще сундук, я вижу. Я тебя нашел. Хотел спрятать? Сука, в смысле? В смысле? Ты же сундук. Шесть сундук не дают. Бочку не дают, сундук не дают. Опа, наверх. Что здесь? Опа, блядь, ежицу, нахуй. Два ежицу. Блядь, три кабана, не все вы что, охуели? Пиздец, три кабана. Нахуй. Куда я залез вообще? Блять, волчары еще. Ебануться. Что мне с кабанами делать? У меня нет никакого дальнебойного оружия, пиздец. Я бы хотел их. Блять, ну нахуй. Страшно. Я, конечно, все понимаю, блять. Но, блядь, три кабана это пиздец. Ладно, ты с одним разъебал его на изи. А вот три, это все это смерть. Блядь, еще кабаны нахуй. Бежим, бежим, бежим, блядь, бежим, беги, беги. А? У него там оружие есть. У лестницы, у лестницы, у лестницы. Сейчас подойду, блядь, у лестницы. Сбежу, блядь, оружие. Где? Или у другой лестницы? Ну-ка, где лестница? Я сейчас все лестницы нахуй пере, бля, переверну. И вверх, и вниз, блядь, буду. Спускаться по ним. Где? Где? Ты картина, блядь, не прячешь? Никакого оружие? Нету оружия. У стены. У стены, у лестницы. У лестницы, у стены. Это где? Это как? Может здесь где-то спрятался? Ну, бля, э -э. Оружие. Влази нахуй. Ты, блядь, прячешь оружие где-то? Ну-ка. Я сейчас, блядь, все оружие переверну здесь. Вот это? Жесть! Картина оружия. Да я бы взял картину, блядь, Кого-нибудь, вообще похуй. Уляну, блядь. Все в дело, я бы сказал так. О, болото нахуй. Не, болото опасно. Поем, поем, поем, поем. Че, блять, я нашел оружие. Я нашел меч. Отлично. Надеюсь, ты знаешь, как его использовать. Джоп тебе засунуть что ты можешь мне про это место рассказать со мной на берегу сошла одна одно блядь, существо нахуй сера зовут пиздец какая мразь просто конченая. говорит работай, а я буду блядь, смотреть и на подбадривать тебя что ты можешь что ты можешь нахуй, мне сел? про это место рассказать а что ты хочешь знать где тут можно э, едой и деньгами раз раз раз раз раз, раз два три э, ты упомянул какой-то монастырь это что такое э, со мной на берег сошла одна. короче как мы пойдем мы опять будем э, тупо идти за этим мужиком эм... Вот так, я тут, прошу. похоже, застрял основательно. Вот. Где тут можно еду или деньжать? Э, как маа. Здесь тебе или... ничего не обойдется. Я сюда попросился только ради того, чтобы за бурями наблюдать. Просто невероятные они тут. Особенно когда мимо проходят. Пару недель назад я бы тебя прямо в Харбор таун отправил, но уже не пойдет. Почему нет? Там Почему кругом я, выгляжу, как Защищает этот... эти развалины, а... да набирает рекрутов для этого чертового культа белых мантий в монастыря. Я лично на стороне Дона. Мы тут единственные, кто сохранил свободу. Жить приходится в лагере посреди болота, но это все-таки свобода. Я бы на твоем месте двинулся в болото. Попробовал бы уговорить Дона взять тебя к нам. Дона, ну, блядь. В он заглянул бы только от монастыря. Держись подальше. Почему мой персонаж выглядит как этот бумоч нахуй? Бумочего, блять, зовут? Пиздец. Ты, чем там занимаются инквизиция? Ты упомянул какой-то монастырь. Это что такое? Что там? Может быть, дом? так um... безопасно ли в харбортауне чем там занимается инквизиция да ничем пока что там даже есть пара парней из наших вероятно они смогут тебе помочь а вся эта банда в белом тебе особых проблем доставить не должна. могу показать дорогу только поверь мне в нашем лагере тебе будет лучше я не хочу в их лагерь идти можешь показать путь так монастырь давай поняла сначала нас спросим а потом на что город поведет место где ты в жизни не захочешь оказаться там инквизиция тренирует новобранцев мозги им промывает даже не думай туда соваться показать мне ну типа мы же были уже у дона можешь показать. в харбор тау да да да да да да да да да да побежал да да да да да да да цветочек ты, бля, не спеши, я здесь цветочки еще собираю. Чего ты ждешь? Вообще много чего. Иди со мной. Да иду, иду, бля, не души, мужик. Чего ты ждешь? Да, волчара. Видишь ферму там, в долине? Вижу. Там работают люди Инквизиции. Их называют послушники. Это ученики магов из монастыря. Пообщайся с ними. Они помогут тебе добраться до Харбортауна. Только постарайся не стать одним из них. Если они тебя сцепают, путь в лагерь Дона тебе будет заказан. Спасибо. Дальше я сам разберусь. Я в тебе не сомневаюсь. Удачи. Увидимся еще. В лагерь Дон Дона. А мне реально будет прям вот если я сейчас э, инквизитором инквизитором стану, то мне э, вообще, ну, типа, никак в э, Дона. К Дону. К до, Рандундону. Ты с ума сошел? Прогуливаться тут вот так. Как ты думаешь, что случится, если тебя поймает инквизиция, а? а кто тут главный? А, самый. Бля. Ну давай, кто тут главный? Кто тут главный? Шитя. Брат Он обычно перед домом прохаживается. Он захватил ферму. Теперь он там заправляет. Ясно. Что ты делаешь? Я обрабатываю свое поле. Твое поле? Да. Mm. Вот это мое. Бля, пиздец. А то, которое через дорогу. Поле Телура. Ну он, ладно, пойдем так. Меня, как всегда. Может, годика через два Но еще пойдем имею, в другую сторону. Он уже собрал весь урожай и сложил в амбар. А вот я боюсь, что не успею вовремя. Не могу отличить созревшие растения от незрелых. Они все мне кажутся одинаковыми. Тебе нужна помощь? Ты серьезно? Что ж, я отказываться не стану. Может, он мне и, еще даст? Я получу, если ты не откажешься. Ну, я послушаю. И у меня почти ничего нет. Но если ты соберешь растения Респект. и принесешь их мне, я дам тебе целебное снадобье. Что скажешь? Идет, я принесу тебе созревшие растения. Целебное снадобье Отлично. мне понадобится, я. Уж, я блядь... смогу начать обучение магии, пока тут все не развалилось к чертям. Просто найди созревшие растения на моем площади. Я просто хочу магию ладно? изучать. Еще. 10, думаю, достаточно. Принеси их сюда, хорошо? Так. Э... А, блядь, тихо. Одно. Второе. Третье. Нам ведь это нужно. Твёртое. Что Че, больше здесь нету? Вот так по грядкам прям. Похуй вообще. Вот еще одно. Жизнь, конечно, он, блядь, дебил. Они ж подсвечиваются, блядь. Ч он не может их собрать? И... Капец. Если здесь все такие, то я, блядь, на изи стану лучше. Может мне... О, курица, нахуй. Может курицу убить? Так, сколько? 9. Сейчас еще одно надо осталось найти. Жизнь, конечно... Курица, нахуй. Судин. Может, ему курицы мешают? Может, мне куриц всех поубивать, чтобы он нормально работал. <клёх> Опа. Все, блядь. Чел, ну ты, блядь, конечно, даешь. Вот тебе 10 созревших растений. Спасибо. Если бы не ты, у меня были бы страшные неприятности. Пиздец. Вот твоё Идиот, целебное кусок. снадобье. Спасибо. И часто сюда заглядывают эти войны Ордена. Инквизитор посылает сюда одного воина Каждые два дня Они любят держать руку на пульсе Он забирает наш урожай и мясо И отвозит все в монастырь Правильно, за здоровьем следят они Обжираются нашей едой А да вот, вот прикиньте, вы не будете следить я за, бы за здоровьем когда он появится. Спасибо за предупреждение А вот прикиньте, вы не будете следить за здоровьем И, блядь, умрете ну, Да, инквизиция, она, она такая а мы, блядь, будем следить за вашим здоровьем. Вы, блядь, не умрете у нас нахуй никто. А чё, здесь больше ничего нельзя собрать, да? Все, типа? Ну ладно. Прям приходится рисковать. А если я сейчас возьму это, он на меня обозлится, да? Ищешь что-нибудь? Я ищу... Не... Тебя, наверное. Добро пожаловать, чужеземец. Что привело тебя на наш несчастный остров, прибой? Я выжил в кораблекрушении. Что ж, не знаю даже, можно ли назвать это Дед везением. Седой. Но должен предупредить тебя, что здесь нельзя ходить. Я то не возражаю, но воины ордена куда менее снисходительны. Да что за орден-то такой? А, кто ты? Что это за место? А, мне пришлось остаться женщина в доме у берега. Она... Похуй на нее на самом деле вообще, блядь, а, э, Кто ты? Кто ты? Меня зовут Тристан. Mm -hmm. Я начинающий mm -hmm. маг. Я приглядываю за этим местом по приказу круга магов. Но похуй, бля, мы пойдем куда угодно. Мне вообще без разницы. Что это Хочу за место. магом быть? Простая ферма. А Теперь потом может и долго блядь. Если Мы я буду магом и к дону. Мы не заботимся о животных. Так быть можно? Наша работа гарантирует благополучие ордена и людей инквизитора Мендосы? Нет, бляя! Че он дон, нахуй? Реально какой-то гондон, блядь. Эм, какое отношение магия имеют к. Инквизиции? А, Может ли вы.. Уйти, я ищу работу. Я ищу работу? Я стример, какая, блядь, работа? Какая нахуй работа? Вы че, ебанулись? А, а какое отношение, какое маги, имеет отношение маги имеют к инквизиции? Я хочу понять. Круг магов чему. долгое время находился здесь, в монастыре, у подножия большого вулкана. До того, как темная волна накрыла землю, и из-под земли взошли эти руины, это было место обретения знаний и веры. И теперь Инквизитор ищет способ справиться с этой тьмой. Нам очень повезло, что он нашел нас в час нужды. Теперь монастырь служит не только домом для магов, но и тренировочным лагерем для рекрутов Инквизиции. Ясно? Ничего не понял! Какие-то, блядь, руины, блядь, вылезли из-под земли. А, как думаешь, а... О, короче, сделаем следующее. Я ищу работу. Я он ищу мне сейчас скорее всего просто Что работу. Же, работы у нас на ферме более чем достаточно. И, короче, Отправляйся к моим братьям и пусть они дадут тебе задание. Мы не богаты, но по-прежнему ценим честную работу. Так, я Или короче выгонишь из города Челов -дон, и тебя позовут, и дадут штуку для. Углубление магом, господи. А... Потом монастырь, плять. Как думаешь, что мне делать дальше? Так, а -а -а -а -а. я прослушал, что он, он за работу мне дал. Как думаешь? Что как думаешь, думаешь, что мне делать дальше? Ну, я бы не советовал тебе бродить вокруг в одиночку. Это кратчайший путь к следующей жизни. Возможно, <с Hearth> разумнее всего было бы пройти курс обучения у воинов ордена и стать рекрутом. Тренировки с боевым посохом и основы магии никому не помешают. Если ты не боец, то можешь поработать на торговцев в городе. Только осторожно, не попадись разбойником Дона. А может тебя интересует высшая магия, которую изучают послушники? В таком случае тебе следует явиться в монастырь, не попавшись воином ордена. Может быть в городе кто-нибудь поможет тебе? Жить как много всего. В любом случае членов каждой из групп... Ты найдешь в харборта мне не нравятся такими рассказать тебе больше будь я на твоем месте я бы отправился туда я не люблю такие игры потому что слишком много всего здесь есть я я уже запутался то есть маги хор хор вот этот вот Блять, э, Дон. Э, что-то у Дона какие-то одни, одни терки, блять. У Харбарда другие, блядь. Инквизиция вообще третья охота, которая ебет всех. Я-то такой. Блять. что делать, нахуй? И Ведьмак это, кстати, похожая тема. Возможно, кстати, скоро Ведьмака. Значит, ходить третьего, блять. Это а что-то. Может, кстати, может быть, с первого вообще начать и пройти всю. Все три. Um, можешь привести... Uh, как вы... Так. Uh, торгуешь Может, на ферме? вы на ферме еще и торгуете? Креком. Торгуем? С кем? Не считая бандитов из стебана поблизости никого нет. А что насчет меня? Ха -ха -ха. Будешь торговать со мной? Крек меня. У меня мало что есть. Но я с удовольствием тебе все покажу. Давай. Где? Um... Займемся делом. Это, наверное, торговля, да? делом. О, торговля. Торговец, блядь, у тебя есть. Я хочу, короче, вот эти серпы продать. Я хочу кости, палки точнее продать, вот эти вот. Можно? Ты ведь их купишь, да? Мне щит нужно поставить еще, чтобы я не только щитом хуярил. А, дальше что это? Маленькая карта острова. Не, карту острова я не отдам тебе, блядь. Отмычки. Что еще могу продать тебе, блять? Ничего, я не могу тебе продать. А все остальное я не отдам. Вернуть товар, оплатить, оплатить. Так, вот так, да? Еще у тебя здесь есть города, яблоки. Ну ты вообще не интересный, короче, да, Чел? Чел, ты вообще не интересный. Mm. Все можно продать Вроде как Да, продать можно все Но я не хочу пока что Не может быть ему оружие Займемся, делом. Еще продать Вот эти вот, которые я не юзаю То есть абсолютно говеный вот это Хотя вот это я бы оставил Я не знаю луком или с... луком или арбалетом Я буду юзабить И вот это я продам Вот так вот, если только Жесть, теперь он завожил... Как вы попадаете? А, можешь проводить меня? Блять... А... С... Какой он... Сейчас... Завершить пока что, чел. А, чел... Завершить пока что. Так, ты кто? Еще один рыжий. Пиздец. О! <музык> Так. Ч это зачем это вот это нужен? Вот пиздец. <говорит> Гора ровная, просто пиздец. Жесть. Так. Ты. Вы кто такие, мудай? А, во-первых, во-первых, во-первых, во-первых, во-первых, во-первых, во-вторых. Ага. Я могу худы убирать. Карта. Uh, карта вот здесь дон живет да вот отсюда мы пришли вот здесь город как я понял а это что такое или вот это город а это не город ладно так mm. uh, мир мир мир торговцы uh. Uh. Uh. На тебе ключ забери, чувак, кто Мне не, не Что это такое, блять? Понять не имею, ладно. Так, это инвентарь. Мне главное сейчас не найти кнопку, на которую я просто бью. Просто с нихуя. Так, окей, я хочу еще... Вот тебя. Теперь, если я... Ага. Да-да-да-да-да, извиняюсь. Я это. Я проверял. Я проверял. Um, диалог можно где-то читать тут. Uh, внизу город. Ага, понял. Um, Когда-нибудь и... диалоги... Знаешь, что происходит? Не, я пропустил один диалог, потому что я читал сообщение Санса. Uh, внизу город, внизу город. Как там дела? Как там дела? Не особенно. Никто не хочет застрять. Неостого не особенно. знает, где. Ты не из тех, особенно. Кто идет по жизни, смеясь. Да. Будешь продолжать смеяться, если стая голодных волков начнет на всех подряд набрасываться? Да, нормально. А то у меня было шесть свиней. Посмотри, что осталось. Хочешь, я убью остальных? <laughs> Хочешь, убью остальных, слушай. М -м откуда эти волки? Голодные волки? Нет ничего лучше. Голодные волки? Нет ничего. Голодные волк! С твоей стороны благородно предложить мне помощь, но вынужден тебя предупредить. Эти твари сюда уже несколько дней не заглядывали. Думаю, они серьезно проголодались yes, и крайне yes, yes, опасны. Есть хорошие новости. Ну, они Волк, а, теперь... мечей у них нет. Если ты не вернешься через пару дней, это будет значить, что ты стал чьим-то обедом. Здорово. Новое задание — убейте голодных волков. А как мне подтвердить, что я, типа, убил их? Где мне их убивать? А откуда эти, волки? откуда эти волки? К северу отсюда есть небольшая пещера. Я сам туда не ходил, но готов спорить, что их пещера именно там. Еще не убил. Можно защитить его. Неужели никто тут не может защитить тебя и твоих животных? Ну, воинов Инквизиции больше волнует золото из развалин храмов, чем Что? помощь послушникам. Мы тут одни-одинёшеньки. В лучшем случае. В худшем — наедине с волками. И это не мешает Инквизиции приходить сюда и требовать дань. Не хочу жаловаться. Я сделал свой выбор, но иногда это просто невыносимо. войны Ордена. Тебе... Войны ордена тебя использовать. Ну, прямо так сказать нельзя. Маги подчиняются закону инквизитора. Ну, знаешь, у нас у всех общая вера, но. Маги требуют, чтобы послушники держали нейтралитет. Поэтому я и не беспокоюсь насчет Дона и Слишком его людей. много. Они знают, мы им ничего не сделаем. Короче, Дон какой-то мудак. Вот по мнению этих чуваков. Он чисто ходит и разграбляет. Смотри, куда идешь. Здесь растет хлеб. Извиняюсь. Скоро твой хлеб будет собран. Нужна помощь. Нужна помощь. Нужна помощь? Нет, спасибо. Хотя с твоей помощью я бы давно управился. В любом случае, спасибо. Скоро твой хлеб будет собран. Кто это говорит? О, это должно быть Томас. Я прав? Ему следовало бы работать Вместо Одним того, чтобы голосом? болтать с заезжими Мое поле вдвое больше его И возделывание этого участка Занимает у меня в два раза меньше времени Чем у него Сам ленится, а делает вид, что и сил выбивается Это Томас Боял, well, блядь Вот у этих двух терки Терки не нравятся они друг другу Ладно как мы пойдем в город? Сами или попросим деда проводить? Дичка. Дичка мы спиздим, конечно. Ту хуйню мы тоже спиздим, не знаю зачем. А где здесь север? Можно как-то посмотреть задание, связанное с... Убей голодных волков. А, ну вот это задание. Здесь можно задание посмотреть. А где мне их найти? Как, как понять, где север? Можно вопрос? Или вопросы здесь задаете только вы? Где убить волков? Я сейчас всех разъебу. Жесть, кабан. Еще один кабан. Один кабан, еще один кабан. Блять, пиздец, кабанов развелось. Север. Правда, панда, бля. Точно там? Ах. Можно поточнее показать, где там? Интересно, если я убью их курицу, они не будут против. К ну бля, кушать хотелось, пиздец. Брат, войди. Войди в мое положение, бля. Бл блять, по Вот цветочек. Где север-то, блять? Там, куда Куда ты смотришь? Блять, ну а куда ты смотришь? На север. Просто здесь есть компас, блять, извиняюсь. Который... Хуй пойми, куда ведет, блять. Может быть, мне здесь где-то пометили либо нет? Чувака, чувака, блядь. Ты можешь мне показать, где север? Бля, мне показалось, они сдохли. Вот ты. У меня и своих. Разве тебе больше нечего делать? Ну есть, блядь, балков убивать. Ты север? Что такое? О, а, блядь. Кабан, стой! Кабан, кабан, стой, блядь! Да, блядь, я блок вообще-то поставил. Блять, вовремя я начал бить его. А я во время блока не могу... Блять. Блять, ритуальный кабан какой-то, блять, напал. Жесть. Просто он выглядел как ритуальный кабан, реально. Теперь, блять, хилиться придется. Жесть, кабанить за блять. Ох, ебать, 150 хп, ну хлопья, мне 150 хп. кое сейчас вот так просто захилимся слегка. А -а -а, там диалоги, там вроде месячно наверное... Мне сказали, что там на севере, по-моему, так. Сейчас посмотрю, еще раз захилимся. А, бля, у них бочки воды нету. А то я что-то трачу свои вот эти драгоценные еще одна могила покойся с миром чья это могила еще одна могила Пиздец. могил дохуя и еще одна и еще одна и еще одна ой бля провалюсь или оно упадет на меня нет непонятно так. Здесь больше ничего нету да? Здрасте, у вас бочка с водой есть? А, Никто здесь не в с помощью лопаты раскопать. Могилу? А, а есть такая функция, интересно, реально? А, где только она, лопата? Блин, Я могу подместить с помощью веника. Блин. Могу как-то ее взять? Нет, по-моему, не могу. У меня лопаты нет, прикинь. Кольцо. Ну ладно. Есть, нужно. Со мной у них это не пройдет. Они должны мне доверять. Я я спиздил. Пополам, просто... <связывая> ну, ну я что-то спиздил, блядь. О, вон там, наверное, нет? Да? Сейчас посмотрим. А давай еще раз посмотрим. Попытаемся. Вот этого. А убить волков. Семья TLK, не Пробуйте Нет ничего лучше, сам. Это твоя свядая? Думаю, Здорово. Здорово. Откуда эти волки? К северу отсюда есть небольшая пещера. Это единственный ориентир. К северу отсюда. Ты север? Просто пещера здесь есть. Даже, блядь, не одна. О, блядь, походу реально она. Алло, достань оружие. Достань оружие, дура! А он не достает оружие, алё! Стой, пожалуйста, достань оружие! Чмо? Он не доставал оружие. Нет, она просто карта была. Там не было вот, пометки задания. Он не достает оружия теперь. Вот, достал. Сейчас. Яичко. Смотри. Вот, задание. А, окей. Вот все, вижу. Я просто видел только это. Это вот это? Вот ты. Блять. А, куда вырубился? Ну вот да, похоже. Или это вниз нужно спуститься, ничего. Ну панали здесь пока что. Далв, рубись. Бля, я хотел бы еще что взять, чтобы попивать, поедать что-нибудь такое. Понял, понял, понял. все я увидел. Нападаем на волка, ага. пока он спит. Ха, лох, блядь. Ебать он уворотливый. Блять, блять, он сзади он, сзади он, сзади. Где ты? Ебать, волк обходит. Ой, блять. Ой, блять. Жесткий! И сейчас змеюка. Или что это, блять, такое? это такое парень то оказывается похож на змею кстати я просто видел один сундук, блять кочку какую-то пиздец это я забираю че за хроха ты блять пишу блять играю на хити блять алмаз спасибо просто с нихуя алмаз Так, мне нужно, блядь, лечиться. Мне нужно лечиться. А -а -а. Я бочки воды не нашел у них. Это плохо. Ну, погнали, блядь. Опа, волки. Как, значит, да? Ну, вам пизда, волки, блядь. не знаете. <связать> Эй, блядь. Да, да. О, блять, думя, блять. Вроде давал сил.